Всем здарова, с вами Гидр 94 Сегодня у нас реакция на рэп по Injustice 2 от JT Machinima и Rocket Gaming Песня-то одна а вот клипы у них в двух вариантах Один на JT Machinima другой на Rocket Gaming Я буду делать реакцию на JT Machinima А Rocket Gaming у меня будет там встроен реакция уже Вы будете увидеть там Потише сделаю Там есть обратный флеш? Я просто еще не играл в эту Lanterns lied. Как-то Дэммиан Уэйн помолодел после первой части. Там он был Найтинг уже взрослый, а тут он Ро Робин молодой. Ну <смех> отзыв как Марло. Ой, отлично. <смех> кто Калел? Кто Супермен? Кто? You guys have been asking for this for a while and here it is and we loved working with Rocket Gaming on this Injustice 2 song. A big shout out to them. Go check them out. Also check out our merch To ну что, мне видео понравилось. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, реакция, и на канал JT Machinima и Rocket Gaming. Заодно напишите, какой видеоряд лучше от Rocket Gaming и JT Machinima. Дайте до следующего видео.